Привет всем любителям обзоров на акварель! Сегодня я предлагаю попробовать вот эти вот 24 цвета акварели Сонет. Мы опробуем все цвета на бумаге для скетчбука. Здесь просто обычная целлюлозная бумага. Этот скетчбук у меня практи практически полностью посвящен цвету, пигментам разбором всего такого и выкраском. Не думала, что меня это так прям сильно тема заинтересует. Но мне все еще интересно покупать новые цвета. И вот этот набор я хотела потому что он мне очень нравится. Как смотрится на фотографиях везде, где бы я его не видела. Я думаю, что Одной страницы нам не хватит. Поэтому сделаю сразу на развороте всего скетчбука, чтобы можно было подписать их. И здесь можно положить подсказку, чтобы смотреть, какие цвета я использую. Я начну вот так вот. Сверху вниз, слева направо. Но белила я пока пропущу, чтобы... Не пачкать в них остальную акварель. Попробую их в последнюю очередь. Мне сейчас нравится делать выкраски в такой свободной форме, когда один цвет перетекает плавно в другой. То есть когда акварель раскрывает свои возможности. Этот цвет называется ганза ганзолимонная, помечена она тремя звездочками. Добавлю немного воды. Следующий цвет желтая средняя. Скажите, правда, эта акварель очень красиво выглядит? Мне кажется, это так удобно. Достать пенальчик, макать кисти, рисовать, что придет в голову. Это желтое темное. Здесь 24 цвета. Так, вот желтая средняя и темная помечены двумя звездочками. Так, следующий будет охра золотистая. Я люблю этот цвет. Вообще, в классической живописи Охара играет важную роль. Буду стараться меньше наслаивать, чтобы видеть прозрачность. Оранжевая. Хороший акварель. Почему ее называют для новичков? Может быть состав немножко проще, да? Красное светлое. Кстати, оранжевая помечена одной звездочкой, а красная и светлая двумя. Такой прям малый цвет, интересный, на хинокоридон похож красный. Карминовая. Прямо как помада. Краплак красный. Мне уже хочется эту акварель прямо так использовать, чтобы до да, дыр протереть. Английская красная. Как-то у меня английский красный ассоциируется с английскими телефонными будками, которые именно красные. Мне кажется, в нашей традиции этот красный называть железоокисный. Окислый. Поэтому этот цвет подходит определению. Чему он английский? Красный. О, голубой. Вот этот цвет я очень хотела попробовать. Так, куда его расположить? М -м -м -м, классный. Абсолютно классный. И вот сюда, вот между ними расположим ультрамарин светлый. Так, здесь довольно много оттенков различных синих. И конкретно эта краска называется синяя. Отлично, тут как раз место остается для сине-зеленой. Вот этот цвет. И мне бы надо экономить место, чтобы уместить еще половину палитры. Я немного сменила настройки камеры, потому что у меня сейчас сумерки. И та камера хорошо осветляла цвет. Но зато изменял чуть-чуть, я заметила. Эта камера, вот этот фильтр, он четче передает, прямо так, как я вижу. Это краска фиолетовая светлая, на фиолетовый хинокридон похоже, да, на сиреневый. Так, фиолетовая темная. О, у меня еще и дождик пошел. Так. Эти две краски фиолетовые были с одной звездочкой. Изумрудная. Расположим ее поближе к сине-зеленой, чтобы понять разницу. Ну да. Так, и вот тот цвет, к которому я так стремилась, травяная зеленая. Мне кажется, он просто является украшением всей вот этой вот палетки. И в сочетании с оранжевыми дает очень классный контраст. Да еще и так по диагонали. Если вы слышите какой-то шум, это просто очень сильный ветер за окном. У меня там все куда-то уносит. Летает какая-то листва или дождик. Так, зеленое темное. Как же приятно пользоваться тем, чем хочется. Я на этот набор смотрела год, мне кажется. Мне казалось, зачем покупать, дублировать цвета. Те, что у меня уже купленные в качестве ну, набора Санкт-Петербург и докупленных цветов Невской палитры. Но все-таки я купила. Мне очень нравится. Так, сиена натуральная. Очень полезный цвет. Боже мой, у меня осталось еще четыре цвета. Куда мне их разместить? Некогда думать, сено жены. Говорится, а все... Надо было раньше. Опа. Ну что, живописные страницы? Живописные. Сейчас перелесну. А здесь у меня розы нарисованы. Эх, вот я размахнулась. То нарисовано и нарисовано а здесь место вот свободное есть вот так вот салфеточку положим ну и все умраженные я тут подумала, что умбра жённый, это же янтарь. Умбр, это же янтарь. Да? Значит, это можно сказать янтарный цвет. Цвет жженного янтаря. Такой цвет прям как Рембрандт писал. Сепия. О, классный. Уже так хочется натемнить тут что-то и сожгазовая ламп black Все, тут этот ночной дозор пошел. Возвращение блудному сына. Так, значит, по краскам. Вот эти все цвета, вот эти все с тремя звездочками, вот эти с тремя, кроме зеленый темный. У нее две. Здесь э, с тремя, с одной, с одной. С двумя, с тремя. И вот эти все с тремя. С двумя, с одной, с двумя. С тремя, с одной, с двумя. И белила цинковая три звездочки. Если это кому-то вообще играет роль. белила. Впустим так один в другой цвет. Пускай сохнет, а мы пока рассмотрим предыдущую страницу. Вау, она как попугай. Такая яркая. Это готовая высохшая палитра теплых цветов, красок санет. И готовая высохшая палитра холодных цветов. Это видео снято без фильтров. Несколько цветов, которые не поместились на предыдущей странице, темные оттенки.